При наблюдении за природой многие из нас замечают некоторую прекрасную двойственность. Не бывает вещей, которые в точности одинаковы, но все они, кажется, имеют некий внутренний вид. Платон верил, что истинный вид нашей Вселенной нам недоступен. Через наблюдение природы мы получаем лишь приблизительные знания о нем. Этот вид был скрытым чертежом. Истинный вид можно постичь через абстрактные рассуждения в философии и математике. Например, круг. Платон описывает его как то, что везде имеет одинаковое расстояние от центра до окружности. Тем не менее, мы никогда не найдем материальное проявление идеального круга или идеальной прямой линии. Хотя интересно, что Платон полагал, будто по прошествии бесчисленного количества лет Вселенная достигнет своего идеального состояния, вернувшись к своему совершенному виду. Эта платоновская сосредоточенность на абстрактных безупречных формах оставалась популярной на протяжении столетий. Так продолжалось до 16 века, когда люди попытались охватить беспорядочную изменчивость реального мира и применить математику для того, чтобы докопаться до внутренних закономерностей. Бернули усовершенствовал идею предположений. Он сосредоточился на методе аккуратной оценки неизвестной вероятности некоторого события, основанном на количестве раз, когда событие случалось в независимых испытаниях. Он приводил простой пример. Предположим, без вашего ведома, 3000 светлых камешков и 2000 темных камешков положили в урну. Для того, чтобы определить соотношение белых и черных через эксперимент, можно вытаскивать камешки один за другим, а потом возвращать их обратно. В процессе нужно отмечать, сколько раз были вытащены белые и черные камешки. Он собирался доказать, что ожидаемое число белых и черных камешков, появляющихся при наблюдениях, будет сходиться к действительному соотношению по мере увеличения числа испытаний. Это так называемый слабый закон больших чисел. Он так выразил свои заключения. Если наблюдения всех событий продолжались бы целую вечность, мы бы заметили, что все в этом мире управляется точными соотношениями и постоянным законом изменений. Эта идея была очень быстро расширена, так как было замечено, что все не только сходится к ожидаемому среднему, но и вероятность отклонения от среднего также имеет известную внутреннюю форму или распределение. Отличный пример – это устройство, созданное Фрэнсисом Гальтоном, известное как Доска Гальтона. Представим каждое столкновение как независимое событие, такое как бросок монеты. После десяти столкновений или событий, Боб падает в корзину, изображающую соотношение отскоков влево и вправо, или орлов и решет. Эта общая кривая известна как биномиальное распределение. Оно является идеальной формой, которая постоянно проявляется, когда мы встречаемся с любым большим числом случайных испытаний. Кажется, что усредненная судьба этих событий каким-то образом предопределена. Сейчас это известно под названием центральной предельной теоремы. Но для некоторых это была опасная философская идея. Павел Некрасов был теологом по образованию, а позднее изучал математику и был ярым сторонником религиозного учения о свободе воли. Ему не нравилась идея о том, что у нас есть статистически предопределенная судьба. Он сделал известное утверждение, что независимость это необходимое условие для закона больших чисел, так как независимость описывает только такие искусственные примеры с бобами или костями, где исходы предыдущих испытаний не меняют вероятность для текущего и последующих испытаний. Однако мы можем сказать, что большая часть вещей в физическом мире совершенно точно зависит от предыдущих исходов. Такие вещи, как вероятность пожара, или восход и закат, или даже наша средняя продолжительность жизни. И когда вероятность какого-либо события зависит или обуславливается предыдущими событиями, такие события называются зависимыми событиями, или зависимыми переменными. Это заявление разозлило другого русского математика. Андрей Марков поддерживал публичную враждебность к Некрасову. В одном из своих писем он писал, «Это обстоятельство требует от меня объяснения в серии статей того, как закон больших чисел может быть применен для зависимых переменных, используя конструкцию, о которой, как он хвастался, Некрасов даже не мечтал». Итак, Марков распространил результаты бернули на зависимые переменные с помощью весьма изобретательной конструкции. Представьте бросок монеты, который не является независимым, а зависит от предыдущего исхода. То есть он имеет кратковременную память для одного события. Это можно показать с помощью гипотетической машины, которая состоит из двух стаканов, которые назовем состояниями. В одном состоянии у нас есть равное число черных и белых бусин, а в другом состоянии у нас больше черных, чем белых. Один стакан назовем состоянием 0, оно представляет то, что ранее была выбрана черная бусина. Другое состояние назовем состоянием 1, оно представляет собой то, что ранее была выбрана белая бусина. Для запуска машины просто начинаем со случайного состояния и делаем выбор, после чего перемещаемся либо в состояние 0, либо 1, в зависимости от исхода этого события. То есть, основываясь на исходе нашего выбора, выводим либо 0, если выбрали черную бусину, либо 1, в случае белой. Можно Увидеть 4 возможных перехода если мы в состоянии 0 и вытащили черную мы остаемся в том же состоянии и выбираем снова если вытащили белую бусину то переходим в состояние 1 в котором также сможем либо оставаться либо перейти обратно в состояние 0 если вытащим черную бусину вероятность выбора белых и черных бусин очевидно в таком случае не является независимой так как она зависит от предыдущего исхода марков доказал что поскольку каждое состояние машины достижимо когда вы запускаете машины последовательно, они достигнут равновесия. И нет никакой разницы, с чего начинать последовательность. Количество раз, которое машина будет проводить в каждом состоянии, сходится к некоторому точному соотношению или вероятности. Этот простой пример опроверг заявление Некрасова о том, что только независимые события могут сходиться к предсказуемым распределениям. А идея моделирования последовательностей случайных событий с помощью состояний и переходов между ними стала известна как Марковская цепь. И одно из первых известных приложений Марковских цепей было опубликовано Клодом Шенноном.